Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. После ряда громких увольнений активисты и числа сотрудников и пациентов НИИ глазных болезней подали заявку столичной власти на проведение пикета. Но в проведении мероприятия было отказано в связи с усилением мер безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу. Буржуи плевать хотели на все эти митинги и пикеты. Товарищ, единственный способ справиться с повальными увольнениями, безработицей и другими следствиями капитализма – это ликвидация самого капитализма. Компания «Российские железные дороги» наберевается снизить число сотрудников на 6%. К 2025 году общая численность работников холдинга снизится почти на 56 тысяч человек. Это следует из проекта долгосрочной программы развития РЖД. В погоне за максимальной прибылью капиталист всегда готов на любые жертвы среди наемных работников. Если это позволит минимизировать издержки, буржуй всегда готов выставить тысячи людей на улицу. Правительство не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров и не намерено менять этот подход в рамках реформы, заявил первый вице-премьер Российской Федерации министр финансов Антон Силуанов. Цитирую. Мы считаем, что такая концепция имеет основания, потому что растут реальные доходы. Поэтому мы считаем, что изменение этого подхода в настоящий момент нецелесообразно. Конец цитаты. Выходя на пенсию, человек вынужден искать подработку, иногда просто, чтобы выжить. Капитал, не будучи обремененным какой-либо моралью, использует это, чтобы в очередной раз залезть пенсионеру в карман. Руководство водоканала города Кунгура Пермского края спешно уволило начальника отдела по работе с населением Розу Сулейманову, которая на вопрос издания «Искра Кунгур» о новой графе в платежках ОДН на сточные воды пояснила. Цитирую. «Сточные воды в канализационной системе – это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы и последствия аварий во внутридомовых сетях». Конец цитаты. Инспекция государственного жилищного надзора и региональная служба по тарифам Пермского края – готовят проверку водоканала города Кунгура. А заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Красников сказал, цитирую, «Сотрудник, распространивший эту информацию, был некомпетентен, и сегодня он уволен». Конец цитаты. Пока существует частная собственность на средства производства, пока существует эта гнилая и циничная буржуазная формация, такие случаи будут постоянно сплывать и учащаться. Частная фирма или само государство через доступные махинации вытаскивает деньги из карманов населения, и они всегда придумают способ, чтобы содрать с себя деньжат побольше. В Вердловской области раскрыта криминальная схема поставки контрафактных лекарств в Краснодарский край. Ранее в ходе проверки было выявлено, что подозрительный препарат в аптеку Кривой столицы поставила Новоуральское ООО «Медика Фарм», выиграв право на поставку конкурсным путем. Схема проведения таких закупок, как правило, предусматривает закупку по минимальной цене. Ради прибыли буржуй готов на что угодно. Даже если твое здоровье, товарищ, будет поставлено под угрозу. При строительстве технопарка на Вологодчине пропал 1 миллиард рублей. Эту колоссальную пропажу выявила Федеральная таможенная служба. 1 миллиард был выделен Промсвязьбанком под гарантией правительства Вологодчины на решение проблем города Сокола. На них должны были закупать деревообрабатывающие станки и другое оборудование. Пока существует капитализм, неизбежно будут существовать и те, кто свои депутатские места превращает в источник прибыли. Товарищ, уничтожим капитализм, уничтожим и коррупцию. Вступай в борьбу, пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. С честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.